В Москве, как и в Питере, надо обязательно покататься на кораблике по Москва-реке. Их много разных. Есть простые, есть непростые, есть крутые. Выбирайте на свой вкус и кошелек. А мы плывем вот на таком же кораблике только с другим названием. Наш корабль называется Фердинанд. песни из молодости даже не помню кто пел хиле или еще кто-то когда плывешь на корабле вода вода солнце ярко и светит красота отплываем Я что-то расслабился, маршрут не посмотрел. Так что не знаю, куда плывем, куда нас привезут. Вот На таком кораблике плывем. Нам самим себя не заснять. Называется наш кораблик Фердинанд. Выглядит он точно так же. кораблик рекомендую на нем покататься Петросвиток золотой видимо птицы трогают крыльями на счастье Сителя Ему, <клес> конечно, надо стоять на кор... не на корме, а на носу корабля и снимать э, все, что ты видишь в движении вперед, но так лениво, честно говоря, туда идти, так хорошо здесь. Сидишь, ветерок обдувает. А там Да, там международный народу, Ну, на самом деле, надо выйти и будет показать, как это видно с носа суда. Мы под мост под очередной приезжаем. Достаточно низкий. Поэтому мосту я тоже бежал на каком-то марафоне. Здесь бегал, здесь не бегал. Здесь бегал, здесь не бегал, да. Лево по борту Кремль. По кругу Кремля я тоже бегал. Все, стран бадидас Хороший был маршрут. За нами погоня. ушки на территории Московского кремля очень они красивые, очень колоритные, очень древние. От них пахнет историей нашей, какой-то мощью такой русской. А когда внутрь заходишь, колокольня, башенки. Ну что можно сказать? В Москве вы обязательно должны сходить в Кремль. Это, как говорится, как на Красной площади бывает. И обязательно надо покататься на кремльском кораблике. Без этого не зачет по Москве. Собор Василия Блаженного Ух! наплывает на нас. И скроется сейчас под мостом. Это по более, як Правда же красивая наша столица. А вот привет родной республики Татарстан. Упс, белый барс. Снежный, вкус и залез и флаг развивается. Здание. Вот, вот, вот, все, вот, вот оно. Привет, Казани или от Казани? из стекла и бетона. Это я, конечно, не учел, что солнце будет прямо в глаз или объектив. Я ничего не вижу, но думаю, что это просто красиво. еще что капитан видит. Интересно, он так далеко находится от носа корабля, что мне непонятно, например, как он рулит. Это должно быть супер мастерство. Посмотрите, вот как далеко до носа. Ну, либо у него там встроена видеокамера. Рубка такая. Друзья народа, с синими галками. С капашенкой с часами карные туалеты на этом кораблике. Это мощное отделение. это типа круга селфи. А здесь Москва река с портом. Первый этаж. Я а же потом... не хочу. Ну? О, место для скатек пешка балва Сейчас мы проедем бывшую фабрику «Красный Октябрь». Ну вот и закончилась эта полуторачасовая прогулочка. Что можно сказать? Хорошо кататься на теплоходике. Так что вы тоже как-нибудь покатайтесь в Москве по Москва-реке. Здесь надо выбирать два маршрута. Один к Кремлю, второй обязательно Москва-Сити посмотреть со стороны воды. Но в Питере маршрутов немерено. По рекам, по каналам, то есть по Неве прокатиться можно в Питере и по каналам. И разные маршруты по разным каналам. И везде интересно.